Друзья, мы продолжаем серию видео «Запуск бизнес с нуля». Мы уже поговорили про нейминг, про логотипы, мы поговорили про дедлайн и как нужно к нему двигаться. Мы уже проговорили про инвестиции, привлечение ресурсов. Это самый часто мне задаваемый вопрос. И дальше я хотел бы уже пройтись по блокам, которые необходимы каждому бизнесу. На самом деле это большой вызов для меня, эти видео, потому что... Например, когда я готовился к запуску CarPrice, конкретная бизнес-модель, аукцион подержанных машин, я прочитал более 4000 страниц именно про этот бизнес, как он работает. И у каждого бизнеса есть очень много своих важных моментов, где очень важно отличить именно важное от неважного. Поэтому даже когда я точно знал, какую бизнес-модель я делать хочу, у меня было 4000 страниц специфической подготовки. А как можно сделать чек-лист для человека, который даже еще не выбрал бизнес-модель? Как можно подготовиться ко всем бизнес-моделям, которые есть в мире? Это, конечно, будут самые основные вещи, как HR, как маркетинг, как IT. В сегодняшнем мире любая компания, на самом деле, софтвер-компания. Поэтому, будем говорить, конечно, очень, очень сложно говорить конкретно очень важные вещи. Я не знаю, планируйте запускать центр реабилитации для больных детей после операции, либо вы собираетесь создавать B2B-платформу, которая помогает фермерам продавать свою продукцию, либо вы создаете высокотехнологичную компанию, либо вы разрабатываете протеины. Но есть все равно вещи, которые и принципы, которые помогают всем предпринимателям, в самом начале их мы и обсудим. Сегодня в этом первом видео более детально я хотел бы затронуть тему которая очень непопулярна, но она очень очень важна Это тема такого базового порядка потому что часто предприниматели очень много думают про будущее очень много думают про свой продукт как изменить мир и это очень интересно это очень захватывающая команда когда мы уже выбрали название мы купили домен нужно регистрировать юридическое лицо юридическое лицо в идеальном случае должно э, внутри себя нести название компании, которую мы уже обсуждали. И здесь, конечно, как только вы владелец юридического лица, у вас не только есть шанс, у вас и обязанность. Это очень важно. Это мой принцип, один из важнейших принципов, с которым я живу. У меня каждый день начинается в календаре с этого принципа. Этот принцип называется Hardest thing first или э, то, что по-русски называется быстрая боль, быстрая боль, ранняя боль. Да? Соответственно, когда мы думаем про какой-либо проект, есть три подхода. Есть вечное откладывание, потом в последний момент что-то сделать. Либо ты, э, там это аналитика, вечная подготовка либо есть ты делаешь самая легкая сначала, да, из всех задач самые простые делаешь в самом начале. На самом деле миг это как раз вот сам ну быстрое такое начало, но это не, не самая сложная задача. Но дальше ты можешь как бы быстро сделать шаги, можешь потом получить большие проблемы, если ты выбрал не ту архитектуру, если ты э, не продумал важные блоки. Соответственно, она тоже такая э, распространенная. Самая распространенная это как бы э, паралич аналитикой, когда идет очень долгое, очень долгое ничего не делание, а потом последнюю, как мы готовимся к экзаменам обычно в университетах. Поэтому есть третий способ, который, я думаю, часто делают предприниматели, это ранняя боль, когда ты, вот, несколько вещей, которые, может быть, больше всего не хочется, или в которых самая большая неопределенность, или в которых нужно напрячься, да, соответственно, делаешь в самом начале, да, и это тебе потом в дальнейшем облегчает. Одна из таких вещей, которая приводит к очень большому ущербу в дальнейшем, это хозяйство. Как только у вас есть юрлицо, у вас есть хозяйство, и вы за него ответственны, вы, наверное, генеральный директор, либо учредитель, по-любому, да, соответственно, здесь нужно сразу, да, как бы на Юлице должно быть товарный знак, это надо сразу делать. Очень важные вещи начинаются, например, положение о коммерческой тайне. Да? Тайна, потому что вот вижу часто стартапы, они разрабатывают что-то, потом часть команды уходит и в какую-то большую компанию, и они просто берут все, что они разработали, и там это внедряют. Это... Ну как бы часто, если нет положения коммерческой тайны, если у вас нет подписанных документов, да, которые каждый сотрудник подписывает, да, определенный э, порядок вещей, и это практически нет никогда у компании. Но если это не сделать, потом компания живет, и рано или поздно это оборачивается очень большие стоимости, очень большие проблемы. Разные положения и политики компании, охрана труда, оплата труда, премирование, как, вот, чем раньше вы, вот это да, это как бы, есть куча проблем, чем надо заниматься, но, к сожалению, это очень-очень важный фактор. Да? Таким же образом, очень рано мы идем в тот мир, когда, ну, каждое юрлицо должно отчитываться, даже маленькие юрлица, поэтому у вас должен быть человек из команды, либо Человек, кто отвечает за все эти вещи, И их достаточно много, да, Сейчас не буду перечислить все, это тоже для разных компаний разное. Но я очень, очень э, осознанно сделал это видео именно в начале, потому что это ранняя боль. Вы это один раз закладываете, это вам будет экономить очень большие, потому что потом сотрудники какие-то уходят. Если у вас нет всяких положений, вы будете выплат выплачивать. Все отпуска, которые они не отгуляли, все большие могут быть цифры, да, расхождения, и вы за это заплатите дважды, трижды, если у вас не будет базового хозяйства, базового порядка, который, которым нужно заниматься. Особенно инновационные компании, они любят вот своим приложением заниматься, всем, а все остальное, счета, учет как можно раньше сделать управленческий учет, да, чтобы у всех было то, что происходит в вашем юрлице. Это очень важно, это очень важно. Поэтому просто начните с этого. Это занимает немного времени, это просто тяжело, это как приседание. Начните свою тренировку с приседания, сделайте структуру, в которой у вас будет поддерживаться порядок. В этом самом тяжелом, первом, когда вы все строите, лес рубят, чепки летят, все делается вот как делается, да? но тем не менее, да, если взять это как отговорку, если сказать, ну, потом все это как-то разберем. Я могу вам сказать о очень многих случаях, когда вот это потом разберем, превращалось в чеки 10, 20, 30 миллион рублей. Поэтому лучше потерпеть маленькую раннюю боль, быструю боль и потом уже заниматься действительно важными блоками для построения вашего бизнеса